Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня я показываю третий и завершающий ролик по переработке передней свиной ноги во всякие вкусняшки. Первые два смотрите по ссылкам в описании, если еще не видели. Ну, это все, не считая костей, что осталось от ноги. Смотрите, здесь замечательная шкурка, здесь очень небольшой слой сала. Нет, мяса вообще почти нет. Мяса достаточно много. Так, ну вот этот я пущу на рулет, наверное. Еще вот этот кусман возьму, смотрите, аккуратные мышцы. Как для нее место, видите, здесь выемка была. Вот это у меня будет вот такой вот рулетик. Такой вот, замечательный. А вот это пойдет, наверное, на крупнокусковую колбасу. Ну, что вы, смотрите. Здесь куча мяса. Сейчас я собираюсь все это оставить на просолку. Так что надо опять смешать рассол. Рассол точно такой же, как в предыдущем ролике. То есть, завешиваю кусман почти 2 килограмма. Беру воды столько же, сколько он весит. Затем беру соль в количестве 4 процента от э, веса мяса или 2 процента от суммы веса мяса и веса воды. Половина этой соли поваренная, половина нитритная. Сахара беру в 4-6 раз меньше, чем соли. По истечении времени просолки количество соли в мясе и в рассоле выровняется и везде он будет 2 процента. А 2 процента это такая золотая середина по солености для ветчины. Теперь прицевать как следует, по возможности равномерно. Ну и остальной рассол в пакет. Оставляю просаливаться в холодильнике примерно на неделю. Пакет мне нужен для того, чтобы уменьшить количество рассола, требуемого разводить. Потому что ведь часть соли, которая в рассоле будет, она останется именно в рассоле и никогда не денется. То есть это выброшенная соль. То есть для экономии. Пакет позволяет все мясо погрузить в меньшее количество рассола. Ну, видите, как удобно хранится. Вообще, вкус, мясо со свиной ноги, вот свиная лопатка лучше всего подходит для колбасы. Она дает самый яркий, пожалуй, вкус, как мне кажется. Сейчас его нужно нарезать небольшими кусками, ну, наверное, с крупный грецкий орех, и засолить. То есть я буду готовить колбасу с предпосолом. Куски такого размера нормально просаливаются где-то за двое суток. Ну а сало, конечно, постараюсь нарезать помельче. Его, конечно, просаливать предварительно не обязательно совершенно. Смысла в этом нет никакого. Но просто мне проще сейчас все нарезать, перепачкать все доски, ножи, отмыть все, и все, а потом этим делом не заморачиваться. Вот он, для понимания масштаба. Какого размера мяса и какого размера сала я резал. Солю за расчет 2% к весу сырья, причем пополам соль нитритная, соль поваренная. И еще добавляю где-то 0,3-0,4 сахара. Соль нитритная, соль поваренная, сахар. Все перемешать. И на мясо. Перемешивать нужно тщательно, чтобы мясо дало... Как сок липкий, оно липко станет в руках. И очень важно, чтобы мясо было холодное, чтобы температура его была не выше 12 градусов. Так, ну вот здесь в уголочке сложу сало нарезанное и присыплю его в целях дезинфекции, так сказать, остатками смеси. И в таком вот виде можно убирать в холодильник. На двое, на трое суток. Прошло двое суток и сегодня я могу завершить приготовление колбасы ветчиной, э, вся остальная продукция будет готова гораздо позже. Мясо просолилось, сало надо сейчас обдать кипятком, чтобы смесь с поверхности кусочков размазавшийся при нарезке жир, ну и чтобы стало в результате потом лучше вмешивалось в фарш, более четкий рисунок получался. Для красоты, короче. Еще надо добавить пряности в колбасу. Я буду использовать белый перец, тмин и гранулированный чеснок. Ну и воды добавлю для сочности чтобы легче набивать было. Вода ледяная. Перемешивать надо очень тщательно, и чтобы все кусочки мяса измочались, стали мягкими, и чтобы вся влага впиталась, в результате набивка станет очень плотной. Смотрите, что получается. Отлично! Все очень липкое, измочеленное. Теперь добавлю сало и перемешаю уже аккуратно, чтобы кусочки сала не размазались. Может, даже руками лучше было бы, но я быстро. Сало не успеет расползтись. Хватит, пожалуй. Пора набивать. Я буду это делать при помощи китайского колбасного шприца с Алиэкспресса. Так, вот эта оболочка у меня из-за давних запасов. Называется «Елочка». Подгон от магазина «Ем колбаски». Завалялась в глубине коробки колбасными оболочками. Набиваю очень плотно. Перевязать и можно приступать к термообработке. Оболочку, конечно, можно использовать любую, какая вам нравится. Хотите вы коптить или не хотите, тоже вам решать. Так что это не важно Абсолютно. В каждую такую оболочку лезает по 900-950 граммов фарша. У меня немного не врезло, поэтому это запечатал в коллагеновую пленку. Как-то так. По-хорошему колбасу нужно сейчас отправить на осадку на 1-2 дня, или даже на 3-4, зависит от температуры в холодильнике. Но сало после проливки кипятком было теплым. Не было времени ждать, когда оно остынет. Поэтому фарш сейчас теплый. Пока на осадку отправлю, пока она, там температура опять упадет, колбаса будет находиться в зоне м, достаточно благоприятной для развития бактерий. Короче, боюсь, что колбаса закиснет при осадке. Поэтому пренебрегу этим моментом сейчас. Схема стандартная. В духовке все делаем при включенном режиме конвекции. Первый этап отепления при 45 градусах идет до достижения температуры в центре батона 22-25 градусов. Проводится с паром. Так Первый термометр – это то, что в духовке, второй – то, что в большой колбасе, третий – то, что в маленькой. Затем сушка при 60 до достижения в центре батона 40-45 градусов, это без пара. Затем идет обжарка при температуре 80 градусов до достижения в центре батона 60-65. На этом этапе колбаса на поверхности цвет красиво набирает, ярко-красный такой. И затем варка. Варка имеется в виду при той же температуре, но уже мы пар даем. До достижения в центре батона температура 71 плюс-минус 1 градус. Ну а копчение проводится при температуре 31 плюс-минус 3 градуса по схеме 12 часов копчения и 12 проветривания. При 18-20 градусах. но ну, а затем можно опять 12 часов копчения повторить, если хочется. И затем сутки проветривания. В два этапа копчения проводите ли в один. Это вы смотрите сами, какой по силе вам аромат требуется. Время, которое я указываю, верно для использования дымогенератора пассивного типа. Он дает небольшое количество дыма. Если вы используете не лабиритный дымогенератор, а с нагнетанием воздуха принудительный, то время копчения нужно, конечно, сильно сократить. Там, до часа, до двух, максимум до трех часов. Температуру контролирую при помощи китайского же термометра с Алиэкспресса. Ссылку оставлю в описании. Мне он удобен наличием сразу четырех термощупов. Это позволяет мне увидеть температуру сразу и в батонах, и вокруг батонов. Удобно, короче. Перерыв. Колбаса уже, конечно, практически готова. Ее можно отрезать. Посмотрите, кстати, какая она получилась. Видите, прям покраснелась. Замечательно. А это вот оболочки. Небольшой, даже не видно, что она красная, не красная. Так вот, ее уже можно трескать, но я ее хочу. Еще слегка подкоптить в самодельной коптильне. Ролик про ее изготовление на канале есть. Ссылочку, если не забуду, оставлю в описании. Дымогенератор у меня лабиринтного типа. Китайский тоже. Сейчас, по-моему, вообще все китайское. Опилки в нем работают исключительно мелкие. Фракция 0,8-1,2 мм. Где-то так. Одной загрузки такого дымогенератора хватает примерно на 10-12 часов копчения. Это, конечно, когда я холодным способом копчу. Если горячим, это когда включаю вот этот вот нагреватель и разгоняю до 80-85 градусов, то э, время сокращается до 4 часов во время одной загрузки. Ну, тяга в шкафу резко возрастает, естественно, все прогорает в разы быстрее. Температуру в этом шкафу настроил на 35 градусов. Вот это сейчас шкафу это целевая. Утром колбасу из шкафа выну и дам ей проветриться часов 10-12. Потом посмотрю, может быть, сделаю второе копчение, может быть, не буду делать. Не надо сразу после того, как вы достали колбасу из коптильни, сразу ее в рот пихать. Дайте ей проветриться. Дайте самым резким, самым сильным, самым неприятным запахом дыма уйти. Дайте колбасе равномерно пропитаться этими ароматами. Вот тогда она будет нежная, вкусная, с очень тонким ароматом. Пришла пора заняться рулетом. Он просолился, можно его собирать. Какое-то мне бесприбойное производство вкусняшек мясных получается. Только-только закончил с колбасой возиться, оставил ее проветриваться. Сегодня уже рулетом нужно заниматься. В данном случае хочу получить чистый ветчинный вкус. Поэтому никаких специй использовать не буду. Вообще. К тому же приготовление без специй позволит оставить рулет на созревание на 3-5 на дней, может быть, даже на неделю. Причем без опасения, что за это время мясо закиснет. специи у меня совершенно однозначно, бактериологически ну, не идеально чистые. Обвязать надо плотно. Как можно плотнее. Ну и теперь всю эту красоту повешу в холодильнике на созревание. Температура плюс два, плюс четыре. У меня там вентилятор периодически включается, обдувает. Все дней на 5, может быть даже на неделю. Посмотрю, буду принюхиваться. Рулет у меня созрел, сегодня тепловая обработка. Можно ее, конечно, проводить по стандартной колбасной схеме в духовке. Ну, во-первых, шкурка после такой обработки будет жесткой. Во-вторых, рулет у меня большого диаметра, да еще и слой сала довольно толстый. Так что время тепловой обработки такого рулета составит часов 8. Поэтому я буду его варить. Суиди. Гастроемкость уже залил водой. Это у меня вид стик На Алиэкспрессе таких полно. Чтобы меньше отмывать и емкости стик рулет завакумирую. В середине готовки, конечно, все равно придется его протыкать, чтобы еще щупу вставить. Но через маленькое отверстие соков совсем немного выйдет. И сувид-стик отмывать всяко меньше придется. Можно, конечно, и просто пищевую пленку замотать с тем же эффектом. Рулет в емкость, стик сюда же и настраиваю температуру. Для начала на 50 градусов. Пока вода разогреется, пока температура в рулете вверх ползет, как раз пройдет отепление батона. Примерно через полтора часа вгоню в батон щуп термометра и перенастрою свой стик на 80 градусов. И буду ждать, чтобы температура внутри рулета поднялась до 70 градусов. Затем очень быстрое охлаждение в ледяной воде и отправлю в холодильник отдыхать на ночь. Завтра все попробуем. Вот такая красота у меня получилась. И все нарезки готовились к новогоднему столу. Я их туда и выложу. Мне кажется, получится симпатично. Так, ну, начну я, наверное, с рулета. Слушайте, обалденный аромат ветчины. Классный, тонкий, мягкий. О, супер. нежнейшая шкурка, Мягкая, классная. Очень насыщенный вкус мяса. Прям супер. Очень мне нравятся ветчины кусковые. Прям вот... Классный у них такой вкус. Очень такой богатый, я бы сказал. прям Очень яркий. Богатый не в смысле денег, богатый в смысле насыщенности, вкусами, ароматами. Так, ну и по поводу колбасы. Ну-ка, вкусманчик. Очень вкусная, яркая, насыщенная, пряная, я бы сказал. Просто супер. Значит, нарезочка меня на новогоднем столе очень порадует. Вот такая нарезочка у меня получилась на новогодний стол. Прекрасно понимаю, что этот ролик выйдет, когда все новогодние праздники уже сто раз пройдут для вас. Но у меня там Новый год впереди через три дня, так что я себя порадую. Но вы не переживайте, не успеете к этому году, может быть, к следующему Новому году сподобитесь. За этот год, впереди идущий, руку набьете на таких нарезках и будете себя радовать, себя и близких. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!